Я выберу десять карт для вас, как у нас два старших аркана прям просится. Под колодой. Под колодой у нас восьмерка пентаклей. Ну что ж, хорошая карта. Карта мастера своего дела. Человек, который знает, специалист в какой-то области. Причем, знаете, такой вот педант, перфекционист, который обращает внимание на каждую деталь. То есть, если, например, вы чем-то занимаетесь, вас рекомендуют. Если вы в фирме работаете, в компании в какой-то, то вы лучше всех, может быть, вы плановик, так лучше всех. Вот так вот. Хорошо оплачиваемая работа, восьмерка, но есть еще куда двигаться. То есть уже у вас довольно, может быть, комфортная жизнь, но вам хотелось можно еще как бы двигаться, потому что есть еще девятка и десятка. Давайте посмотрим, как эта работа, работа видите, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре креста у нас двойка чаш, которая перекрывает туз чаш. Ах, какие карты для козерогов. В основе вашего креста карта умеренности. В недавнем прошлом карта луны. В ближайшем будущем двойка... Ой, простите, во главе расклада двойка мечей. В ближайшем будущем карта мага. Для вас карта верховная жрица. В вашем окружении четверка посохов, надежда и страхи, король Пентах, Пентакли, чем все завершится девятка мечей. Ну, вот эти две карты замечательные просто. Ну, а двойка кубков – это карта, знаете, такого душевного союза, когда вы встретили человека, и у вас полное взаимопонимание. Это, может быть, начало любовных отношений. Либо это, может быть, у вас в жизни появится друг или подруга новая, которые вот будут, как вы, с которыми вы можете поделиться всем, как душа в душу, вот так вот. Либо бизнес-партнер, тоже человек, с которым вы сработаетесь, либо по работе, может быть, вы с вашим начальником очень хорошо сработаетесь, тоже может быть. Но тут, знаете, прям, если это любовь, то вам сразу в своих чувствах признаются, это Радость. Вот туз кубков ⁇ это когда нас чувства аж переполняют. То есть чувства могут быть романтические, может быть, или просто радость, может быть, вам, если вы... У вас бизнес-партнер, вам сделают предложение, внесут капитал, может быть, какой-то хороший. Что-то, что вас очень обрадует. Не просто какая-то мелочь, а очень обрадует. А еще туз кубков – это неожиданность. Либо вы вот как две эти карты, они говорят, просто встретите свою любовь. А кто-то просто, вот может быть, на самом деле, сработайте с кем-то тоже вот так. Замечательно. В основе вашего креста старший аркан Умеренность представляет знак зодиака Стрельцов. Ну, умеренность во всем об этом и говорит эта карта, но еще карта терпения, чтобы не торопились. У вас две карты: не торопись. Терпение это карта Верховной Жийцы. Именно вам выпала карта для вашего эго, ваша сущность, суть. Тоже говорит, не торопись. И тут вам карта говорит, не торопитесь, подождите. То есть не надо рваться вперед пока в данном случае. И умеренность карта говорит о том, что надо правильно смешивать все стороны, все грани нашей жизни. И наша жизнь, она многогранна у нас, разные у нас друзья, личные отношения, работа, учеба. И все это должно быть представлено в нашей жизни в определенной пропорции, чтобы получился вот этот вот правильный коктейль. Вот она этого и добивается. Она переливает горячую, холодную воду, чтобы добиться вот этой вот э, такой температуры именно правильной. Вот так э, про жизнь можно сказать, что все должно быть в жизни, но все должно быть представлено в правильной пропорции вот по этой карте. В недавнем прошлом, видимо, были какие-то непонятки, что ли. Как бы. Карта Луны – это карта каких-то секретов, тайн. Это еще когда мы как будто бы, знаете, чувствуем что-то, предчувствие, да, но у нас нет никаких доказательств. Может быть, вы думаете, что... Или мы сами начинаем себя накручивать. Вот я думаю, мне кажется, вот это кажется, вот это все по карте Луны. Ой, мне кажется, что я ему не нравлюсь. Или мне кажется, что на работе я как бы коллегам или начальству не нравлюсь, вот это вы себя накручиваете. И у вас две такие тоже карты, у вас такая же карта «Девятка мечей», когда вы себя сами в голове начинаете негативно полностью представлять себе все. Ну и вот по этой карте, вы знаете, нету, еще добавок по этой карте, может быть, не было четкости, четкости видения какой-то ситуации определенной, либо ваших отношений, либо э, по работе у вас не было четкости, куда вообще, что идет и что мне делать, потому что свет Луны, он э, искажает, искажает все, он как туман фактически, то есть в тумане плохо видно, так и вам, видимо, не было четкости, не было э, ясности видения своего будущего, может быть. А будущее вот оно в ваших руках, мои дорогие. Во главе расклада у вас двойка мечей, принятие какого-то очень важного для вас решения. Двойка мечей – это когда мы боимся, боимся принять решение. Или, вы знаете, подсознательно знаем ответ на свои вопросы, что надо делать, но нам она не нравится, мы боимся этого решения. Вот, например, я просто... Не нравится вам работа, и вы начинаете. Что делать, что делать, как, какой выход из этого? Выход прост. Не нравится, надо уходить. Правильно? Вы сами это знаете. Но начинается вот это вот. Да, но мне надо платить за квартиру, мне надо детей одевать, кормить. Вот эти вот все. Да, поэтому вот это вот «но», вот эти все. Но от того, что вы знаете, что вам надо платить за квартиру, вам на работе комфортнее не становится, то есть э, вот это вот, эти глаза закрытые, то есть э, не признать самому себе, что выход, в общем-то, есть, мы просто, он нам просто не нравится, страх, страх принятия какого-то решения для вас или вот... Э, может быть, даже и знаете ответ на все свои вопросы, но вас этот ответ не особо устраивает. Ну, а будущее, в будущем все сами разрешите, в общем-то, я думаю, признайте себе все. То есть, если работа не нравится, значит, надо искать другую. Если в отношениях вы не счастливы, недовольны, значит, надо уходить из отношений. И, чтобы это не было, все в ваших руках. Карта мага, замечательная карта, карта номер один, новое начало. Можно новое начало – это вот поменять себя, постараться поменять себя и как-то, знаете, взять себя в руки, взять контроль над своей жизнью, над своей ситуацией. Вообще карта мага говорит о том, что мы сами волшебники в своей жизни, то есть все волшебство никто нам на блюдечке не принесет, мы сами его сделаем. Вот эта вот карта, вспомните, она смешивала разные стороны жизни, а тут то же самое – Перед ним четыре элемента Таро, которые говорят о том, что у вас все есть. Часто над головой у него еще знак бесконечности, то есть нет нету конца в вашем возможности. А вот эти вот элементы Таро Пентакли представляют, например, ресурсы. То есть либо у вас есть финансовые ресурсы, либо ресурсы – это могут быть знакомства, люди, друзья, которые могут помочь. Это все ресурсы. Мечи – это наша интеллектуальная деятельность, то есть мозги у нас у всех тоже есть, редко у кого их нету. Посохи – это наши таланты, к чему мы способны, и тоже нас Бог никогда не обижает, или Вселенная всегда дает кому-то что-то, всем по заслугам. И чаша, чаша – это любовь, уметь любить, это тоже искусство, или иметь людей, которые окружают вас любовью и заботой, это тоже важно. У нас у всех тоже есть кто-то рядом или есть кого любить. Поэтому, воспользовавшись всеми вот этими ингредиентами, можно создать вот этот правильный коктейль в своей жизни и создать вот это волшебство, начать что-то новое. Еще раз, карта мага, карта номер один, новое начало для вас. И для вас, ваше эго, ваша суть, это вот верховная жрица карта, главное ее послание – доверяй себе. Доверяй своей интуиции, доверяй своему шестому чувству. Чувствуешь, так и действуй на основу. Не сомневайтесь в себе. Вот эта карта сомнений. Я боюсь, я сомневаюсь, вдруг я не так правильно. Не сомневайтесь в себе, дорогие козероги доверяйте. Вы эксперт в вашей жизни. То есть, да, правильно слушать мудрых людей, да, правильно советчиков. Но послушать надо, но решить все равно. Лучше вас никто не знает вашу ситуацию. Вы знаете все тонкости ее. Вот вы именно и есть эксперт, поэтому доверяйте себе, мои дорогие. Карта еще эзотерическая, так что кто-то, может быть, заинтересуется эзотерикой, может быть, таро, астрологии, либо сходите кому-то, либо займетесь этим. Замечательная карта. Да, и самое главное еще у нее послание вам в плане умеренности, терпения – это «не торопись». Прежде чем что-то сделать, сто раз подумай. Потому что вот эта вот верховная жрица, она сидит на своем троне не бездействия, То есть она всегда все обдумывает. Вот и карта почему-то именно вам. Может быть, кому-то, ну, козероги, в общем-то, народ упрямый, упертый и упертый в позитивном плане. То есть если вы чего-то хотите, вы добьетесь. Но послушайте, не торопитесь, самое главное, вот ваше послание в этом раскладе, потому что козероги разные бывают, у людей разное, как бы планетарное построение астрологическое у всех по-разному. Ну что ж, в вашем окружении замечательная карты, четверка посохов, карта стабильности карта. То есть, может быть, вот это для вас, а это ваше окружение. То есть вас окружает стабильность. То есть у вас хороший дом, хорошая семья, хорошие близкие, друзья вокруг вас. Эта карта еще кому-то из близких или кто-то из близких получит предложение руки и сердца. Может быть, подготовка к свадьбе. Может быть, если не ваша, то ваших, может быть, детей, внуков, кому-то вы готовитесь. Может быть, обручение. Это еще Новоселье, может быть, празднование Новоселья. Вообще это праздник. Вот по этой карте. Подготовка к празднику. Кто-то выходит на пенсию и накрывает столы, празднует, можно праздновать юбилей. То есть что-то такое очень и очень позитивное по этой карте. Но самое главное ее номер 4. 4 это четыре точки опоры, то есть стабильность. Я четко стою на ногах, крепко вернее стою на ногах. Надежды, страхи, король пентаклей, И так, и так, может быть, я не знаю, у каждого по-своему проиграется, у кого-то, может быть, проблемы с королем Пентакли. Король Пентакли – это мужчина, элемента земли, девы, тельцы, козероги. Но это еще люди, занимающиеся финансами, то есть, может быть, банкир, может быть, финансист, может быть, именно вот работник банка, может быть, бухгалтер. Либо ваш начальник, который вам деньги выплачивает, боитесь ли вы его, или надежда у вас на него, на этого человека с денежкой, у каждого по-своему, так что решайте уже сами для себя. Но люди педантичные, люди ответственные, люди с аналитическим складом ума, кстати, вы знаете, вы сами у нас козероги, земная стихия, поэтому деньги умеет зарабатывать, и деньги умеет вкладывать. Ну и карту, которую я уже упоминала, «Девятка мечей», созвученная с картой Луны, когда мы, знаете, вот это кажется, мне кажется, проснулся посреди ночи, надо как бы спать обратно, а начинаются вот эти мысли крутиться в голове, как стиральная машина, и вот это вот постоянно одно и то же, одно и то же, и все негативное, понимаете, нет бы как бы на позитиве сосредоточиться, но... Говорите о том, что, например, э, когда у вас в голове негативные мысли, постарайтесь их... Э, а правда ли это? Как бы э, сомневаюсь. Вот это высказать самому себе это сомнение. А правда ли это? То есть, э, например, думаете, вот не нравлюсь я начальству или не нравлюсь своему там бойфренду или что-то. А где у меня доказательства этому? Что сказала, разве что-то начальство? Разве были, есть какие-то показания на этом? Так что постарайтесь вот, э, избегать вот этого вот, э, негатива, потому что карта, в общем-то, бессонных ночей э, нету, в общем-то, никакой э, крепкой основы или каких-то доказательств того, что у вас что-то на самом деле происходит. Все, у вас, в общем-то, все позитивно. Это негативный образ мышления, мои дорогие. Вот с ним надо как бы бороться или не бороться, а лечиться, заниматься, избавляться. Ну что ж, мои дорогие, давайте посмотрим, что у нас на любовь или про любовь. Первые три карты для вас – это для тех, кто в паре. Двойка посохов для тех, кто в паре, карта возрождения и карта туз Пентакли. Ну, дорогие мои, все у вас замечательно, те, кто в паре, кто-то, может быть, даже покупает что-то крупное, может быть, вам шубу купят женщины, но еще раз, июнь месяц, жарко. Шубу. Может быть, кто-то покупает жилье. Может быть, дом, квартиру, дачу или машину новую. Вот что-то по этой карте. Карта возрождения говорит о втором шансе. Может быть, вы как бы... Возрождение чувств может быть, произойти у вас, между вами и вашим партнером. Либо вы как-то какую-то перчинку добавите в отношения. У вас как-то все возродится. Либо вы помиритесь с тем, кто был в ссоре. Может быть, вы можете помириться. Это карта примирения. Либо второй раз взять человека в вашу жизнь. Может быть, вы были, разошлись, а потом теперь решите заново сойтись. Но двери открыты у вас. То есть в плане все пути, чтобы вы не выбрали, куда бы в эти отношения, в общем-то, по двойке посохов, тут все позитивно. То есть, что бы вы ни решили, я думаю, что вы решите взять этого человека обратно к себе, и вот как бы, может быть, совместное жилье или еще что-то. Нет никакого негатива в этих картах. Давайте посмотрим, что у нас для тех, кто одинок и в поиске. Королева посохов, карта Иерофанта. И карта шестерка кубков. Ну что ж, вы знаете, для кого-то, для мужчин вот хорошо проигрывается, что в вашей жизни появится женщина. Это женщина из прошлого. Женщина-королева посохов это огненная стихия, львы и овны, стрельцы, может быть, красавица. Очень, знаете, люди, которые умеют. Либо одеваться, либо они подчеркивают свою внешность, своей прической, своим макияжем, какими-то ювелирными изделиями или какими-то украшениями, может быть, просто. Даже эксцентричность какая-то, может быть, креативность, артистизм вот у этих людей, либо они занимаются в этой области. Человек из прошлого, я еще раз говорю, шестерка кубков. Возможно, вообще карта Иерафанта говорит о религиозном браке, так что я думаю, долго вы одинокие не будете. Для женщин это может быть вы, я понимаю, что козероги у нас земная стихия, но вам, может быть, карта и говорит о том, что добавить огонька надо как-то, может быть, изменить свою внешность, заняться своей внешностью, поменять стиль одежды, прически, макияжа для вас, чтобы быть более вот такой яркой, потому что королева посох она яркая женщина. И кто-то, кто-то из прошлого тоже ваша жизнь может и объявиться, может быть, вы хотели возобновить эти отношения с этим человеком, либо, может быть, вы где-то учились в школе, в институте или просто знали этого человека, он объявится. Встретитесь случайно. И, пожалуйста, вам карта Иерофанта, карта брака, такого религиозного, может быть, венчания даже. Тоже все хорошо. Давайте посмотрим про финансы для козерогов. И вот ваша первая карта. Туз кубков. И ваши следующие две карты. А, пятерка Кубков и королева Пентакли. Ну, замечательно, в общем-то, кроме как вот этой пятеркой Пентакли, но ну, это вот символ вашего негативного мышления, про что мы говорили. Зацикливаются на прошлом некоторые из вас, видимо, не думают о будущем. Может быть, были какие-то финансовые потери, потери денег, и вы все еще оплакиваете это. Я думаю, что понапрасну, потому что не все же потеряли. Во-первых, вам какая-то очень приятная новость может прийти. Либо какой-то предложит новую работу, хорошо оплачиваемую. Может быть, кто-то, вот мы говорили об этом с вами, кто-то, может быть, у вас была эта карта прямо в самом центре вашего расклада, когда я делала «Кельтский крест». Может быть, как кто-то вливание какие-то денежные вы получите, может быть, кто-то ждет чего-то, из банка получить кредит или какой-то займ, и вам его предложат что-то, я конкретно денег, но деньги есть, деньги будут, королева Пентакли, это женщина с деньгами, то есть вот она держит эту пентаклю. Либо вы можете получить какое-то повышение в должности или еще что-то от своего начальства. У кого-то, может быть, женщина-начальница. Единственная карта, вот, которая немного как бы так портит картину, это вот вот, это вот оплакивание потерь каких-то. Ну Карта такая, знаете, философская, которая говорит, что молоко не соберешь уже, оно пролито, или вино, чтобы это не было. Надо, скорее всего, думать о будущем, подхватывать вот эти две... Смотрите, как символично. И тут кубок, и тут, и вперед с песней, мои дорогие. Ну что ж, мои дорогие, замечательные карты у вас были сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.